здравствуйте начинаем очередной урок из цикла секреты долголетия сегодня мы поговорим о том как добиться материальной успешности финансовой независимости и карьерного роста это мы делаем благодаря тому что разработала наша академия тем методикам которые позволяют делать даже прогнозы и сегодня мы сделаем прогнозы тех успешных людей, которых мы взяли как примеры, и можем сказать, кто же выиграет на предстоящих выборах в Америке, кто станет президентом. Сегодня, что? Сегодня у нас февраль месяц 2016 года. И, исходя из тех претендентов на сегодняшний день, которые наиболее высоко пользуется э, поддержкой населения в Америке, мы выбрали четверых. Первый – Дональд Трамп. И мы говорим, что Дональд Трамп – наиболее вероятный претендент на пост президента США. Потому что его ресурсное состояние такое же, как и то число, день выборов в Америке, которое будет для него удачным, принесет ему много голосов, и он... Благодаря своей харизме и своей возможности представлять Америку и умению общаться на высоком политическом уровне, будет президентом Америки. Сейчас с ним вступает в борьбу Хиллари Клинтон. Она же борется с Брендом Сандерсом. По нашим прогнозам, Сандерс победит уже на каких-то промежуточных праймерис или выборах, как это там у них это принято, она не будет в борьбу за президентское кресло вместе с Дональдом Трампом. И последний претендент это Джеб Буш, который по нашему мнению может быть вторым человеком. В кабинете у Дональда Трампа, который, возможно, будет с ним на одной волне, и, возможно, вместе они будут вести экономику Америки к процветанию. Он, скорее всего, будет вторым человеком в его кабинете. Это... То, что мы проходим на наших занятиях, то, что вы можете увидеть на наших роликах, на нашем видеоканале. И это те прогнозы биоритмической карты, которую мы составляем по тем данным, которые у нас есть на сегодняшний день. И делая прогноз, в принципе, мы можем сказать, следующий президент – это миллиардер. Спасибо.